Друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, психолог и преподаватель астрологии Бадзи. И в этом видео я хотела бы сделать экспресс-прогноз на 2020 год. Мы уже с вами встречались и разговаривали на вебинарах, мы писали статьи на нашем сайте о том, что ждет каждого человека в 2020 году в основном мы ориентируемся на господина дня господин дня это самый важный элемент в карте бадзи человека элемент дня рождения человека и собственно говоря вот год металлической крысы в небесных столах приходит металл в земных ветвях приходит вода и мы с вами больше говорили как бы вот про воду и про крысу сегодня мне хотелось бы обратить внимание на металл который не менее важен чем крыса он также на нас влияет он приходит он отвечает за какую-то сферу жизни у человека более того металл это энергия порядка дисциплины ответственности очень многие из нас думаю посвятят достаточно много времени для того чтобы наконец-то как-то себя структурировать привести к какому-то порядку себя пространство вокруг себя ну, может быть какой-то режим дня наконец ввести в свою жизнь а вот вода она имеет, конечно, совершенно противоположное значение. По, не значение, а качества, качество. энергии. То есть вода как раз любит течь, растекаться, любит объять необъятное, заполнить собой все пространство, знаете, как туман, который начал проникать в твой дом, и невозможно, или дым, например, да. Ну, у дыма чуть другое качество, это именно влага именно туман который начинает проникать и невозможно от него спрятаться абсолютно нигде так вот Крыса к нам приходит со своим ресурсом, то есть ресурс ее укрепляет, ее все эти все эти быстро меняющиеся настроения воды будут сильные, так что нам с вами придется подстраиваться под постоянно меняющиеся обстоятельства и корректировать свои планы, даже если вы их четко выверили и четко себе запланировали. Итак что же ждет каждого человека с различными господинами дня давайте начнем с иньского и янского дерева металл для иньского и янского дерева это власть и для женщин власть означает мужа а для мужчин власть обозначает звезду детей так что э, держите ушки на макушке. Но ну, для женщин, особенно для женщин, дерево инь, приходящее э, будет приходить не просто э, металл ян, а это звезда мужа. Это звезда мужа, в которой иньское дерево растворяется. Оно просто влюбляется. Э, оно, э, теряет даже свои свойства, то есть она начинает, знаете, ну, подчиняться может быть не то слово. Вот мне нравится именно слово именно растворяться, то есть раствориться в любви, то есть превратиться полностью э, в другого, ну я не знаю, человека, стать как, как какой-то второй скрипкой. И это будет, конечно же, в радостью и в удовольствие. Ну, во всяком случае, э, женщины, э, имейте в виду, что э, любовь вас может поджидать в этом году и э, как уж вы на нее отреагируете смотрите сами держите ухо востро э, как я уже сказала для людей из господина дня дерево я металл будет элементом власти э, и вам придется принимать серьезные решения приходит для мужчин приходит звезда детей это важно поэтому повторяюсь вот. особое внимание стоит уделить мужчинам и мужчинам и женщинам в чьих картах есть лошади лошадь если особенно лошадь стоит в дне или погоду то есть это может указывать прямо или косвенно на проблемы со здоровьем Столкновение, особенно если карты очень холодные, особенно холодные карты. Что такое холодная карта? Это когда в карте очень много воды или металла. И лошадь, знаете, так спасает карту, да, то есть лошадь теплая, что-то делает хорошего в карте, и вдруг приходит опять холодная крыса и ее выбивает из карты, выгоняет из карты. Конечно, это будет вообще само по себе крыса и лошадь – это такое эмоциональное столкновение. Поэтому, ну, наверное, нам всем нужно следить за своими эмоциями, но людей, у которых есть лошадь, в карте в три раза больше надо следить. Что еще можно сказать? Для людей с господином дня... Инское дерево в 2020 году приходит символическая звезда, благородный человек. Ее приносит сама крыса. То есть есть возможность встретить человека, благородного человека, который может оказать вам помощь в учебе, в работе, в устройстве, может быть, на работе, в продвижении. То есть этот человек может быть старше, может быть э -э -э просто более выше по социальной лестнице. Но это даже может быть такой, ну, тайный покровитель, да, то есть он не напрямую будет, будет себя расхваливать и говорить, что да, сейчас я все сделаю, и все у тебя будет хорошо. А человек, который, даже не объявляя вам, будет где-то за вас хлопотать, что-то делать и продвигать вас. Вот это прогноз для людей, чей господин, как вы вот видите сейчас на слайде, янское или инское дерево.